Здравствуйте, друзья, с вами Надежда Соколова. Подходит к концу курс «Полезная привычка» за 21 день. Делаем утреннюю зарядку 5 плюс 5. Нам осталось позаниматься еще три дня. Потом мы с вами подводим итоги. А сегодня уделим внимание мышцам рук и бедер. Для утренней зарядки нам понадобятся гантели. Начинаем с разминки. Ставим стопы чуть шире, две ширины плеч и переходим вправо-влево. Останемся вправо, переведем руки на бедра, сведем лопатки, отведем плечи назад. Перейдем на другую ногу, держим. Возвращаемся в центр, переводим правую руку вперед, левой захватываем ладонь, тянем, готовим наши руки к работе. Отводим ее в сторону, можно прижать ее предплечье, можно нажать на локоть, стараемся плечо не поднимать. И меняем. Другая рука, берем себя за пальцы руки, тянем. Растягиваем мышцы руки, вводим в сторону, нажимаем на локоть или захватываем руку предплечьем, тянем ее. Вводим руки вверх, нажимаем на правый локоть, стараемся чтобы ладошка оказалась между лопаток. Теперь смягчаем колени, чуть-чуть подкручиваем таз и удлиняем бок. Стараемся, чтобы таз остался в этот момент неподвижен. Возвращаемся и другая рука, нажимаем на локоть, стараемся чтобы ладонь оказалась между лопаток. Смягчаем колени, подкручиваем таз, удлиняем бок. Возвращаемся в центр, выполним круг плечами, уйдем вниз в скручивание возьмем в руки гантели. Если гантелек нет, можно взять маленькие бутылочки с водой. Удерживаем гантели в руках и выполняем круг плечами. Теперь подтягиваем кисти к плечам и уводим руки вверх. Разворачиваем кисти вперед и к плечам на выдохе. Выполняем всего 8 раз и следующее упражнение. Разводим руки в стороны, работает дельтовидная мышца. Стараемся удерживать корпус. Вес можно взять удобный для себя, можно начать с килограммчика Подтянем гантельки к плечам. Кисти развернуты вовнутрь. Снова работает дельтовидная мышца бицепс, мышцы предплечья. Последний раз также и теперь работаем на бицепс. Разворачиваем кисти к плечам, вниз разворачиваем к телу. Последний раз также и теперь мы с вами увидим руки вперед и будем тянуть локти за талию. Мы используем в нашей разминке классические упражнения, те, которые проработают основные группы мышц струк и плечевого пояса. Опустим руки вниз, уйдем в небольшой присед и подтянем локти к талии. Будем чувствовать, что работают мышцы трицепса и мышцы спины бедер. Оставим руки внизу, сядем чуть-чуть, ягодицами ниже. И руки как бы скользят вниз. Вниз, вверх. Останемся внизу, оставим гантели на полу и слегка растянем наши бедра. Выведем правую ногу вперед, левая назад. Теперь поднимемся, выпрямим ноги сзади нога на полупальцы. Поднимаясь, ставим обе стопы на пол. Голова тянется к колену, таз тянется вверх, тянутся мышцы бедер, мышцы спины. Чувствуем, как наше тело просыпается. Поменяем ногу. Другая нога впереди, сзади нога на полупальцы. Продолжаем также же. Таз вверх. Теперь обе стопы поставили параллельно. Голова осталась внизу, плечи расслаблены. Ребра как будто лежат на бедрах. И медленно поднимаемся вверх. Выполним круг плечами. Я надеюсь, что вы не заметили, как пробежали 5 минут. Если вы располагаете временем, то продолжаем дальше. Если у вас нет времени, я вам желаю хорошего рабочего дня. Выполняем склад, Вправо-влево уводим ногу. Равномерно вес распределяем на обе ноги. Последний раз также. И следующее упражнение. Из приседа уводим ногу в сторону и садимся на опорное. Прямая нога скользит в сторону. одна сторона и другая сторона. Садиться здесь можно не глубоко, корпус наклоняется чуть-чуть вперед, и как всегда мы с вами держим пресс, держим живот. Встряхнем колени и снова поменяем. Уведем ногу в сторону, но теперь мы будем ее уводить по диагонали назад. Постарайтесь, чтобы таз и плечи оставались. Развернуты в пол, корпус слегка наклонен вперед. Можно увести руки на уровень груди. И старайтесь, чтобы плечи не разворачивались за тазом и за ногой. Поменяйте ногу. Другая нога. Присед. Нога ушла в сторону. Отводим ее назад по диагонали. Держим в центр. Можно вывести руки на уровень груди. И продолжаем также. Сделаем вдох. Сбросим себя вниз. Расслабим плечи, шеи. И возвращаемся к рукам. Берем гантели. Уводим руки в стороны и держим их. Вот здесь будьте внимательны. Постарайтесь, пожалуйста, почувствовать, что у вас корпус не прогибается. Переведем руки вперед. Держим. Уведем руки вверх. Держим. Разворачиваем кисти вверх, уводим их на уровень плеч. Держим. И повторяем все сначала. Разворачиваем кисти в пол. Держим. Переводим руки вперед. Дышать не забываем. Живот подтянут, колени мягкие. Руки ушли вверх. Удерживаем. Вот здесь опустите плечи. Уведите руки в стороны, кисти разверните вверх. Разверните кисти в пол и снова держим. Переводим руки вперед. Удерживаем положение. Переводим руки вверх, проверяем плечи вниз, шея длинная, плечи не поднимаем, разворачиваем кисти вверх, уводим руки в сторону, удерживаем, разворачиваем кисти в пол и еще раз также, держим, выполняем всего 4 подхода, уводим руки вперед, удерживаем, Переводим руки вверх, держим, разворачиваем кисти в потолок, держим, уводим их на уровень груди, опускаем руки вниз, расслабляем плечи, шею, опускаем гантели на пол и возвращаемся к растяжке. Переводим руку вперед на уровень груди, разворачиваем и держим ее, тянем. Отводим руку в сторону, тянем бельтовидные мышцы, прижимаем локоть, приплечим, другая рука, тянем кисть на себя, уводим руку в сторону, нажимаем на локоть, удерживаем, переводим руки вверх, нажимаем на локоть, стараемся, чтобы кисть оказалась между лопаток. Слегка смягчаем колени, подкручиваем таз, удлиняем бок. Меняем руку, другая рука. Небольшой наклон. Тянем, удлиняем бок, тянемся за локтем, колени мягкие, возвращаемся в центр, выполняем круг плечами, уходим вниз в скручивание, медленно поднимаемся, делаем вдох, делаем выдох. И на сегодня это все. Я уверена, что вы не заметили, как пролетело время. Если это видео было, вам понравилось и было вам полезно, ставьте ваши лайки, делитесь им с друзьями, пишите комментарии к этому видео и получайте в подарок книжку-дневник «Полезная привычка» за 21 день. Теперь уже совсем немножко осталось. Я желаю вам хорошего дня, хорошего настроения, хорошей погоды и мы встречаемся с вами завтра. Ваша Надежда Соколова.